Приветствую на канале Шарабара. Под все тем же видео про пытки НКВД, помимо пыток и тюрем ЦРУ, много кто писал о пытках Гестапо. Валера Ермак, Максимилиан Монтана, Онго Онест... И еще несколько подобных комментариев было. Что ж, раз уж видео про НКВД начало подобную пьянку, почему бы ее не продолжить? Однако маленький нюанс такой, надо прояснить. Если посмотреть в интернете про пытки гестапо, то с вероятностью в 99,8% вы попадете на так называемый Норвежский дом ужаса, который в свое время был штабом гестапо. Так вот, в данном видео будем говорить про гестапу и про пытки, которые применялись на примере вот этого норвежского дома ужасов. И в следующем же видео мы поговорим уже про концлагеря. Так что не переживайте, все будет просто здесь и там по-разному все делалось. Приступим! Гестапу — это политическая полиция Третьего рейха с 1933 по 1945 годы. Организационно входила в состав Министерства внутренних дел Германии и, кроме того, с 1939 года в Главное управление имперской безопасности, контролируемой нацистской партией и СС. Гестапо вело преследование инакомыслящих, недовольных и противников власти Адольфа Гитлера. Обладая широкими полномочиями, являлась важнейшим инструментом проведения карательной политики как в самой Германии, так и на оккупированных территориях. Гестапо занималось расследованиями деятельности всех враждебных режимов сил. При этом деятельность Гестапо была выведена из-под надзора административных судов, в которых обычно обжаловались действия государственных органов. В то же время Гестапо обладало правом превентивного ареста, то есть заключения в тюрьму или концлагерь без судебного решения. Вторая мировая война велась тотальными методами. Противоборствующие стороны использовали все доступные средства для нанесения противнику наибольшего ущерба. Борьба с партизанами в тылу немецких войск не ограничивалась никакими моральными нормами. В ней применялись самые бесчеловечные методы дознания. В захваченных населенных пунктах на территории европейских стран, в том числе СССР, в первые же дни, оккупации разворачивали работу отделения гестапо пытки которым подвергались все подозреваемые в подпольной работе стали особой статьей расследования преступлений нацистского режима в нюрнберге в 1940 году нацисты захватили северную страну норвегию город Кристиансад с начала 42 года стал местом где они разместили так называемый дом ужаса штаб тайной государственной полиции рейха основной функцией которого было подавление подпольной активности местных антифашистов и препятствия диверсионным операциям, проводимым английской разведкой. Пытки женщин гестапа гестапо производились с особой садистской изощренностью, для чего применялись многочисленные изобретательно сконструированные устройства. После войны в доме бывшего городского архива, где находились пыточные камеры, в память о событиях войны был открыт музей. Избиение цепями, пропускание электрического тока, невыносимый прогрев головы электрическими рефлекторами – эти методы дознания применялись в основном по отношению к мужчинам. Пытки женщин кестапу обычно заключались в том, что им уродовали руки. Для этого были изготовлены специальные машинки, вырывающие ногти или дробящие суставы. В музее города Кристианстад реконструированы некоторые сцены работы гестапо. Фото пыток также представлены. Пытки женщин гестапу часто сочетали методы физического и психологического воздействия на заключенных из расчета на то, что кто-то не выдержит раньше и начнет говорить. Избиение детей в присутствии матерей также становилось жестоким испытанием. На деле нервы не выдерживали даже у самих палачей. Чтобы поддерживать в себе м, работоспособность, они употребляли наркотики и крепкие спиртные напитки. В Норвегии же смертная казнь применялась крайне редко, но нацистские каратели поплатились за свои преступления жизни. В ходе судебного разбирательства три сотни свидетелей дали показания, обличающие методы работы норвежского отдела Гестапо. Уголовный кодекс был временно изменен, и в июне 47 года нацисты, виновные в издевательствах и казнях военнопленных и мирных граждан, были повешены. «Дом ужаса», так называли его в городе. С января 42-го в здании городского архива находилась штаб-квартира гестапо в Южной Норвегии. Сюда привозили арестованных. Здесь были оборудованы пыточные камеры. Отсюда люди отправлялись в концлагеря и на расстрел. Сейчас в подвале здания, где были расположены карцеры и где пытали заключенных, открыт музей, рассказывающий о том, что происходило в годы войны в здании государственного архива. Планировка подвальных коридоров оставлена без изменений. Появились только новые фонари и двери. В главном коридоре устроена основная экспозиция с архивными материалами, фотографиями, плакатами. Так, какие же конкретно пытки применялись немцами в те времена? К примеру, вот как сейчас показано на фотографии, человека подвешивали подобным вот неудобным образом и его избивали цепями. Также имела место быть и другая пытка. Связанного человека клали на пол и с двух сторон от его головы ставили довольно близко, но не вплотную электрические печки и включали их, разогревая, скажем так, голову. При великом желании палачей они могли сделать так, что у человека загорались волосы на голове. Я ведь уже сказал, да, что женщинам вырывали ногти. Вот именно так выглядело это устройство. В нем зажимали пальцы, выдирали ногти. Также в некоторых подвальных помещениях устроены нынче реконструкции, как все выглядело в те времена, в этих самых местах. Сейчас вы видите камеру, где содержались особо опасные арестованные. Это члены норвежского сопротивления, которые попались гестаповцам. Скажем так, условия пребывания не самые комфортные, очень мягко говоря. Но рядом с ними, буквально вот в соседнем помещении, располагалась пыточная камера. На реконструкции воспроизведена реальная сцена пытки семейной пары подпольщиков, которых гестаповцы поймали в 43 году, во время сеанса связи с разведцентром в Лондоне. Немцы пытают жену на глазах у мужа, прикованного цепью к стене. И если присмотреться, то в углу на железной балке подвешен еще один участник провалившейся подпольной группы. Как трудно догадаться, расчет на то, что либо женщина не выдержит и все расслабляет, скажет, либо муж не сможет больше смотреть на то, как издеваются над его женой. В камере все оставлено так, как было тогда, в 43-м. К примеру, если перевернуть розовую табуретку с прошлой фотографии, которая стоит у ног женщины, то можно увидеть клеймо «Гестапо». Сейчас же на фотографии вы видите реконструкцию допроса. Слева находится гестаповский провокатор, который предъявляет арестованному радисту подпольной группы, что сидит, как ни странно, в наручниках справа, его радиостанцию в чемодане. В центре же сидит шеф Кристиан Сацкого гестапо, Гауптштурмфюрер СС Рудольф Кернер. Также на витрине представлены документы тех норвежских патриотов, которых высылали в концлагерь Грини под Осло. Это главный пересылочный пункт в Норвегии, откуда заключенных отправляли уже в другие концлагеря на территории всей Европы. А сейчас на экране вы видите систему обозначения разных групп заключенных, которая была распространена главным образом в концлагере Освенца. Еврей, политический, цыган, испанский, республиканец, опасный уголовник, просто уголовник, военный преступник, свидетель Егова, гомосексуалист. На значке норвежского политического заключенного писали букву «Н». Можете нажать на паузу и чуть попристальнее посмотреть. Что ж, вот как-то так выглядит этот самый дом ужасов в Норвегии. Как я уже сказал в самом начале, это лишь затравочка к следующему видео, в котором мы поговорим уже про концлагеря. На 7 позвольте откланяться, скоро увидимся, счастливо.